Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень интересная тема, что произойдет через три месяца периодически или постоянно возникающих у вас панических атак. И здесь я бы сразу хотел сказать, что если у вас возникла паническая атака, даже если она, допустим, первая возникла, да, то есть у вас возник приступ паники, и потом этот приступ паники не повторялся, то вы можете сейчас, на данный момент, выдохнуть, потому что вы столкнулись с обострением своего состояния, но это обострение было временным, так как панические атаки после первого своего появления начинают чаще повторяться, снова и снова могут возникать каждый день, несколько раз в неделю. Это значит, что они периодически у вас повторяются. Если у вас после первой панической атаки никаких панических атак не было в течение первых там, двух недель, то все вы можете спокойно вздохнуть. Это видео не для вас. Оно для тех, у кого после первой панической атаки или после того, как снова вернулись панические атаки, они возникают каждый день или несколько раз в неделю на протяжении уже больше чем трех месяцев Потому что это очень важный этап Почему? Потому что в этот момент происходит следующий этап тревожного расстройства Можно выделить два важных этапа Это когда у вас есть только еще тревога, повышенная тревожность и симптомы то есть симптомы ВСД, невроза, которые в теле возникают, такие как голокружение, сердцебиение, вот около 30 симптомов различных. А следующий этап, второй, это когда уже возникают настолько сильные симптомы, что вы их испугались и у вас возникла паническая атака. Помните, что паническая атака это не приступ, это процесс нарастания страха, когда человек боится своего состояния за последствия, которые случатся прямо сейчас. Первое это то что инсульт случится Второе это обморок Третье задохнется Четвертое потеря контроля сойти с ума И пятое что люди подумают плохо что человек опозорится Так вот Когда у вас происходят панические атаки это говорит о том, что вы попали в обостренную ситуацию. То есть у вас уже была тревожность, возникали симптомы, потом на фоне случился какой-то стресс, он и запустил первую паническую атаку. Дальше вы начинаете бояться, что эти приступы повторятся. И из-за повышенной тревожности, как только вы боитесь, что он повторится, страх провоцирует симптомы, вы боитесь симптомов, приступ повторяется. То есть то, что у вас случился первый приступ, Именно он провоцирует повторение остальных приступов в течение каждого дня, недели и так далее И мы говорили, что есть два этапа Первый этап это когда есть тревога и симптомы Второй этап это когда уже тревога и симптомы добавляются в панические атаки И вот через три месяца постоянных панических атак у вас начинает формироваться третий этап тревожного расстройства это очень опасный этап, он не отличается физически, это очень важно, то есть физически и эмоционально. Это никак не отличается от предыдущего второго этапа, когда у вас есть тревожность и панические атаки. Но он отличается в плане вашего поведения. Дело в том, что если у вас панические атаки возникают на протяжении трех месяцев, вы начинаете избегать ситуаций, в которых они происходят. И вы тем самым начинаете подстраиваться под свою жизнь с паническими атаками. Это называется избегание. Например, если у вас, банальный пример, в метро случилась паническая атака, вы будете избегать метро. Если паническая атака случилась далеко от дома, вы будете избегать далеких походов от дома. Если паническая атака случилась на улице, вы будете избегать выхода на улицу. Если паническая атака случилась, когда вы были один, вы будете избегать того, чтобы оставаться один. И вот чем чаще вы избегаете ситуаций, тем больше происходит возникновение самих панических атак в других ситуациях. То есть вы же все равно живете, вы же все равно продолжаете жить. И получается, что сами панические атаки они не связаны с местами, где вы находитесь. Они связаны с тем, что вы в этих местах запускаете одну и ту же цепочку Как это происходит? Вы можете сидеть где угодно, делать что угодно, находиться где угодно И тут же начинаете думать Так, а как я себя буду чувствовать в этой ситуации? А так как у вас черно-белое мышление, оно сужено из-за повышенной тревожности Вы тут же разделяете два варианта всего либо мне станет здесь плохо, как в других ситуациях, либо не станет. И из-за того, что у вас всего два варианта, вы уже уверены, насколько-то что станет плохо. От того, что вы уверили себя, что станет плохо, возникает страх, который провоцирует симптомы. А так как у вас есть панические атаки, а это значит, что вы все еще боитесь за последствия своих состояний По сути вы просто боитесь своих симптомов страха И получается, что как только эти симптомы страха возникли, вы начинаете автоматически их бояться И у вас в этой ситуации случается паническая атака То есть сначала первичный страх, симптомы, страх за симптомы, паническая атака И получается, что вы сами в этой ситуации создали паническую атаку а сами начинаете делать вывод, что раз я в эту ситуацию попал, она спровоцировала у меня паническую атаку. И начинаете ставить эту ситуацию в один и тот же список с остальными ситуациями, которых теперь избегаете. Что происходит дальше? Постепенно избегания начинают доходить до такого уровня, что вы можете оказаться в э, изоляции. То есть вы не сможете выходить из дома один, вам надо будет с кем-то, вам надо будет все время выходить с таблетками, вы не сможете оставаться один. То есть э, очень много ситуаций, из которых вы исключите себя. Но в большинстве случаев мы себя исключаем из нужных ситуаций. Например, поездок на работу. Нахождение в любимых местах, в ресторанах, в кафе, там, на прогулках И получается, что автоматически ваш уровень счастья очень сильно снижается То есть вы меньше и меньше получаете удовольствие от жизни Потому что изолируется вот эта возможность Вы сами ее изолируете и не можете в итоге отправляться в те ситуации В которых раньше получали удовольствие, проводили время это добавляет переживаний, потому что вы адекватно понимаете, что вот я боюсь идти туда, боюсь идти сюда. То есть у вас добавляется количество тревожных событий, уровень тревожности повышается, панические атаки могут случаться еще чаще. Вот здесь самый главный момент, это то, что есть две противоположные точки зрения. Первая точка зрения, это что нужно избегать избеганий, То есть вам нужно идти на страх, вам нужно идти в эти ситуации, все равно сидеть, даже если вам там плохо. Это есть некие специалисты, которые рекомендуют это делать. Я же считаю, что это, к сожалению, не может привести к каким-то изменениям, потому что вы всего лишь будете снова и снова проживать этот ад и ужас своего состояния. Но! нам нужно действительно убирать избегания, И поэтому здесь, чтобы у вас этих избеганий не было, чтобы вы вернулись ко второму этапу тревожного расстройства, когда у вас есть только панические атаки и тревожность, вам нужно на самом деле убрать панические атаки. То есть, в первую очередь, вам нужно сделать так, чтобы у вас нигде больше панических атак не случалось, независимо от того, в какой ситуации вы находитесь. Для этого уже было разработано решение, это называется карточки восприятия. Я очень часто в разных видео про них говорю, вы можете посмотреть а, других видео на канале более подробно про эту технологию. Эти карточки позволяют правильно воспринимать симптомы страха, чтобы вы не усиливали их и не привели себя в панику. То есть представьте, вы сидите в кафе, у вас тот же сценарий. А вдруг мне в кафе станет плохо? Опять видите два варианта, станет, не станет. Верите, что станет, возникает страх. Страх провоцирует симптомы, но на этом этапе все заканчивается. Да, есть тревога, да, есть симптомы, но вы не боитесь симптомов. Вы воспринимаете симптомы спокойно и естественно. Получается, что без следующего страха на сами симптомы, Ваше состояние остается стабильным. Да, вы оказываетесь в состоянии, допустим, сильной, средней тревоги, неважно. Но это не паническая атака, не предпаническое состояние. Вы чувствуете сильную тревогу, но дальше это состояние не развивается. После того, как вы, убрав панические атаки, в принципе, да, оказались в той ситуации, где они повторяются, вы видите, что ситуация не повторилась. Но главный момент в чем? Что бывает так, что вы оказались в ситуации, где была паническая атака, но у вас было хорошее настроение там и так далее, и ничего не произошло. И вы делаете вывод, мне повезло. То есть в этот раз мне повезло, в следующий раз мне не повезет. А когда вы используете карточки восприятия, вы начинаете правильно отвечать на вопрос, почему у меня не случилась паническая атака в этой ситуации. А ответ прост, потому что эти симптомы, они безопасны, и я перестал бояться за последствия этих симптомов, потому что этих последствий не может произойти от этих симптомов. И получается, что вы как бы себе отдаете понимание, почему у вас не было панической атаки вот в кафе. И вы начинаете спокойно относиться, спокойнее относиться к походам в кафе. Вы все еще переживаете, что у вас может случиться паническая атака, но у вас уже есть подтверждение, что в прошлый раз она не случилась. И получается, в следующий раз, когда вы идете, вы более спокойно относитесь. То есть вероятность того, что станет плохо в вашем мышлении, становится меньше. А значит, изначально, перед тем, как даже идти в кафе, вы начинаете спокойнее к этому относиться. И в результате вы чувствуете, что в кафе у вас уже не сильная тревога, а средняя, например, тревога. И таким образом вы начинаете чувствовать, что, о, надо же, я могу теперь ходить в кафе. И это классно. То же самое вы проделываете с остальными ситуациями. То есть невозможно убрать избегание, пока есть панические атаки. Но как только вы перестали бояться своих симптомов, у вас проходят панические атаки, и вы это просто подтверждаете во всех тех ситуациях, где раньше они были. Это первый этап. Самый-самый первый этап. С помощью карточек восприятия закрыть последствия панических атак. Более подробно про это вы можете увидеть в описании. Есть ссылка на мой курс психотерапии. Там мы это проходим. И есть мой видеокурс платный. Там мы тоже, я вам расскажу более подробно про карточки. И прям их покажу и э, дам возможность ими воспользоваться. Поэтому, если вас это заинтересовало, переходите в описание. Там все ссылки есть. Теперь. Для того, чтобы убрать эти избегания, потому что они очень серьезно меняют мышление и жизнь человека, то есть вы начинаете социально от всех отдаляться, вы начинаете переставать вести нормальный образ жизни, депрессивные симптомы появляются, депрессивные состояния настроения, в общем, жизнь сильно-сильно ухудшается, причем ваше самочувствие может оставаться на том же уровне, но вы как бы сами себя начинаете изолировать. И вот чтобы этого не допустить, первый шаг, мы с вами сказали, это убрать сразу сами панические атаки. Но бывает так, что панических атак у вас больше нет. Ну то есть у вас их нету в ваших обычных состояниях. Например, когда вы дома сидите. Вы сидите дома, вы никуда не ходите. Но даже дома у вас были панические атаки, а теперь их нет. Но вы начинаете бояться. Ну да, дома их нет. Ну а вдруг я пойду в ресторан, а там они все-таки случатся. Потому что я еще не могу. То есть мы как бы попадаем в ситуацию, что у меня панических атак нет но я не могу убедиться, что я от них избавился. То есть я еще не сильно верю, что я навсегда избавился от панических атак, и у меня они не повторятся где-нибудь в кафе. В этом случае нам нужно разобрать вашу ситуацию с планом пойти в кафе. Потому что страх, который запускает паническую атаку, он возникает у вас еще даже до похода куда-либо. То есть помните, когда вы только собираетесь выйти на улицу, если там были панические атаки, или собираетесь остаться один, или собираетесь пойти в людное место, или собираетесь ехать в метро, вы еще перед тем, как это сделать, даже перед тем, как вы вообще куда-то собираетесь, уже возникает страх то, что там станет плохо. Ваши планы они являются одним из самых распространенных ваших тревожных событий. Потому что как только вы строите себе какой-то план на будущее, вы тут же видите в нем негативный сценарий. В этот момент вы верите в этот негативный сценарий, он пугающий и он вызывает страх. Если мы это бы записывали по абц схеме, это схема фиксации разбора тревожных событий, мы бы записали это так. А. Подумал выйти на улицу. Б. А вдруг там случится паническая атака. С. Тревога. Вот так мы записываем эти события. Или. Подумал пойти в кафе, а вдруг там станет плохо. С. Тревога. Подумал поехать на метро, а вдруг повторится паническая атака. С. Тревога. И вот таким образом мы формулируем тот план, который вы строите в голове, когда вы собираетесь проверить, будут ли у вас панические атаки в том или ином месте. Ключевой здесь момент заключается в том, что когда вы видите всего два варианта, будет паническая атака или не будет, вы автоматически начинаете бояться, что она произойдет. И в результате этого у вас возникает сильный страх перед походом, который формирует страх и симптомы страха в самом в самой ситуации. То есть я перед рестораном боюсь, и в ресторане у меня уже накрученное тревожное состояние и сильные симптомы в теле. Для того, чтобы этого не происходило, нам нужно еще перед тем, как идти в ресторан, спокойно воспринимать наш план пойти в ресторан с точки зрения возникновения там панической атаки. Когда вы собираетесь идти в ресторан, например, вы начинаете думать, станет не станет плохо. Это неправильное мышление, оно называется черно-белым. Мир не устроен так плоско и просто Что будет либо хорошо, либо плохо Мир многоварианте И получается, что вы не знаете, что будет в будущем Потому что вы не Нострадамус Вы не можете предсказывать то, что будет Вы можете только опираться на свой опыт и, грубо говоря, вы говорите, ну мне там станет плохо, потому что мне там становилось плохо. Да, но много лет в вашей жизни в ресторанах вам плохо не становилось. Поэтому мы можем сказать, что вероятность того, что не станет плохо, она гораздо выше, чем станет, потому что вы гораздо больше ситуаций в жизни, когда вы были в ресторане, и все было хорошо. Но нам этого недостаточно. Нам нужно понять, что множество есть вариантов, и вам нужно научиться... Видите эти варианты. Представьте, что у вас вариант станет, не станет. А мы берем и еще десяток вариантов ставим между ними. Мы делаем такой плавный переход от самых плохих вариантов к самым хорошим. Когда мы этот плавный переход создаем, вы начинаете э, свою уверенность от самого плохого варианта распределять между всеми остальными. И за счет этого мы просто снижаем уверенность в самый негативный сценарий. То есть, если я верил на 50%, что у меня случится паническая атака, потому что у меня было всего два варианта, случится или не случится, то теперь, если у меня 10 разных вариантов, которые я считаю, что они могут произойти, то моя уверенность 100% начинает равномерно распределяться между 10 вариантами и распределяется по 10%. Получается, с 50% уверенности в негативный сценарий моя уверенность снизится до 10%. А значит 90% уверенности будет на то, что произойдет что-то кроме самого плохого варианта. И это позволяет спокойнее относиться к будущему. Если бы мы с вами были на курсе психотерапии и разбирали бы эту ситуацию, мы бы записали ее следующим образом. Подумал пойти в ресторан, а вдруг там случится паническая атака, це тревога. Здесь нам нужно расписать варианты вашего эмоционального состояния во время нахождения у вас в ресторане. Опять же, при условии, что вы избавились от панических атак. Имейте это в виду, это очень важно. Если вы все еще боитесь своих симптомов, вам рано приступать к разбору тревожных событий. Это не даст никакого эффекта. Вам нужно научиться сначала правильно воспринимать свои возникающие симптомы. Но продолжим. Значит, какие здесь будут варианты? Многие спрашивают, какие тут варианты? Вот нет, ну мне либо плохо, либо неплохо. На самом деле уже давно мы эту ситуацию расписали. Я вам сейчас ее просто ну, на память зачитаю. Здесь мы говорим о, только о вашем эмоциональном состоянии в ресторане. К эмоциональному состоянию, когда относятся панические атаки, потому что это эмоциональные реакции страха. Первый вариант, самый плохой. Я сейчас просто буду перечислять первый, второй и так далее. Следите внимательно. Первый. Случится паническая атака, с которой я не справлюсь. Второе. Случится паническая атака, с которой я справлюсь. Третье. Будет предпаническое состояние. Четвертое. Будет сильная тревога. Пятое. Будет средняя тревога. Шестое. Будет слабая тревога. Седьмое. Будет беспокойство. Восьмое. Будет раздражение. Девятое. Будет дискомфорт. То есть, когда человеку просто неуютно находиться в этом месте, но негативных эмоций он не испытывает. Десятое. Будет плохое настроение, потому что это эмоциональные варианты. Одиннадцатый. Будет обычное настроение. Двенадцатый. Будет нормальное настроение. Тринадцатый. Будет приподнятое настроение. 14 будет хорошее настроение, 15 будет отличное настроение, 16 буду просто счастлив. Мы расписали с вами 16 различных вариантов вашего возможного эмоционального состояния, пока вы находитесь в ресторане. И таким образом... Вы перед тем, как идти в ресторан, уже начинаете спокойнее относиться к тому, как вы себя там будете чувствовать. Благодаря этому, представьте, вы идете в ресторан и чувствуете себя спокойно. Раньше, когда вы боялись, что случится паническая атака, страх формировал какое-то плохое состояние. Например, саму паническую атаку, или сильную тревогу или предпаническое состояние. А теперь, когда вы спокойнее относитесь к тому, чтобы пойти в ресторан, то вы в итоге, благодаря тому, что спокойнее к этому относитесь, в самом ресторане себя еще лучше чувствуете. У вас происходит уже, допустим, просто беспокойство или дискомфорт, или даже э, нормальное настроение, или обычное настроение. И вот таким образом вы создаете... Позитивное подкрепление. Если избегания создаются негативным подкреплением, случилась паническая атака, я избегаю ситуации, то мы идем по обратному пути. Мы создаем позитивное подкрепление. Я сидел в ресторане, у меня произошел какой-то средний промежуточный вариант. Я считаю, что более вероятно, что этот вариант повторится. И, соответственно, в следующий, вари... в следующий раз, когда я иду в ресторан, я еще спокойнее отношусь к этому, потому что в прошлый раз произошел вариант, который для меня приемлемый. Который не вызывает такого беспокойства, как раньше, когда я думал, что будет паническая атака. И таким образом каждую вашу ситуацию избегания вы отрабатываете, расширяя свои границы. Когда вы проработали свои избегания, убрав панические атаки и разобрав ситуации с вашими планами, походов Куда-либо в ситуации, в которых вы забегаете Вы сходите на уровень Когда у вас есть уже только тревога И симптомы То есть вы прорабатывая избегания Вы автоматически переходите На первый уровень На уровень тревоги и симптомов И следующим этапом Это задача работы с Вашими другими тревожными событиями Которые были Сформировали ваш уровень тревожности, на фоне которого случился стресс, который спровоцировал панические атаки первые. То есть, чтобы у вас возникли первые панические атаки, недостаточно стресса и ухудшенного самочувствия, потому что такая ситуация может быть у любого человека. Для того, чтобы запустились именно панические атаки, у вас перед этим годами должен был быть процесс повышения тревожности. То есть, тревожность повышалась, накапливалась, Случился сильный стресс на фоне ухудшенного самочувствия. Первая паническая атака. Поэтому следующий этап после того, как мы справились с паническими атаками, это снижение тревожности, из-за которой они и возникли. Потому что к следующим этапам это является самая основная проблема 70%. Это тревога и симптомы. Многие спрашивают, вот я избавился от панических атак, но мне не лучше. Это потому, что у вас остается тревога симптомы с тревогой нужно работать определяя все тревожные события меняя к ним ваше восприятие и таким образом сокращая их количество в принципе на этом у меня все мне кажется достаточно подробно я рассказал о том что будет как с этим справляться если у вас остались какие-то еще вопросы пишите в комментариях под этим видео если хотите обратиться ко мне все ссылки в описании также к этому видео все всем спасибо друзья всем пока